Приветствую тебя, мой друг, и сегодня я бы хотел рассказать тебе о своем э, дне и вообще, э, кто я такой и чем я раньше занимался. Э, немного э, в слайд-шоу, так как э, я подумал э, возможности записать э, обо мне и что я делаю э, именно в тот день, нет. Я решил сделать такое видео о своих различных увлечениях и своем хобби. И когда-то я раньше занимался брейкдансом. Я сочинял разную музыку и делал биты к ней, писал стихи, а также увлекался музыкой вот затем я увлекся баскетболом я очень долгое время увлекался баскетболом и наверное часть своей жизни я провел на площадке вот также я писал стихи вот ты видишь как раз таки на моей страничке есть стихи и в это же время я учился на э, слесаре типа вот. И моей работой является, так как я учился на слесаре-кипа, это контрольно-измерительные приборы и автоматика. Я занимаюсь именно этим. Мое основное время уходит именно э, на изучение оборудования, изучение техники, а также Ремонт техники И прочь, прочь, Прочего Оборудования Вот И как Слесарь я конечно должен Разбираться в электричестве И всякой подобной Няшности Конечно же я не отстаю от прогресса И занимаюсь Саморазвитием Так вот я сам увлекаюсь и собираю э, компьютеры. Также э, я собрал свой компьютер. Также я занимаюсь дизайнером, дизайном своего канала. Вот. А вот такие картинки прекрасные я делал для своего канала. И, конечно же, музыка всегда со мной. И я всегда остаюсь с музыкой. И, конечно же, вот такой слайдик. Перед э, окончанием вот этого небольшого видосика, как бы, э, я думаю, что тебе понравится этот э, видеоролик, так как он рассказывает, э, в общем, о моей работе. Это основная моя работа, которую я занимаюсь, да, я слесарь КПА и... Занимаюсь именно этим. Вот. И как бы... Там даже прозвучала какая-то моя мелодия, которую я когда-то э, сочинил. Вот. Если ты зайдешь э, на... Э, на мою страницу ВК, там будет э, разные... Разные увлечения и... Э, что хотелось бы сказать, да, в 6 часов я стою и поднимаюсь на работу, я еду э, на, на завод, где провожу очень увлекательное время, да, свое, которое э, когда-то приходится и починить чего-то, да, и быть э, в, всегда э, в... знать э, всегда всю технику. Да, как бы вот. Это частотные преобразователи, э это знание электросхем, приборов. И того же, да, если ты думаешь, что вот этот чел просто сел за компьютер и показывает мне какие-то видеоигры, то ты сильно ошибаешься, так как я человек творческий и... Э как бы, распространяю свое творчество и даю как бы это людям да ну я комментирую какие-то различные игры и стримы да их для тебя делаю какие-то прохождения поэтому основной мой доход это моя работа да а YouTube для меня является, конечно же, увлечением. Также, может быть, мы когда-нибудь наберем с вами тысячу подписчиков. И мы выйдем, наконец, на монетизацию канала. Что, конечно же, хотелось бы по согласии, ведь каждый хочет зарабатывать хоть какую-то копейку. И я тоже ищу какой-то вариант для себя. Так как, э много чем я занимаюсь и э, оформление полностью моего канала было чисто от меня и всякие видеоролики и э, всякое всякое вот это вся насыщенность моего канала это именно идет от меня да? как бы я ничего не покупал, я ничего э, как бы не заказывал и вот этот э, видеоролик я думаю что оценит каждый, да, потому что как бы э, это мой кумир Шакел Анил, да, которого я очень сильно когда-то любил и до сих пор люблю, это Коби Брайант ребята, вот, это Майкл Джорбан если кто не знает вот, он тоже был одним из моих кумиров Когда-то И поэтому я впихал в этот ролик э, Все Также э, хотелось бы Сказать что э, К моим э, Вот этим всем действиям да, э, Меня приводит Моя э, любимая жена Как бы э, Моя семья да, как бы, вот. И э, Что еще хотелось бы сказать да, Моя работа это как бы техника и а, знание техники, знания физики, да, как бы, вот, и а, я сделал вот такой небольшой короткий ролик специально, да, для тебя, чтобы ты посмотрел на него и сказал, да, вот сейчас что-то такое, что, я не знаю, да, вот, вот это реально человек, да, как бы, который э -э, занима занимается, как бы, тем, кто, Делать. что делает, да, вот Поэтому, э -э, поэтому, как бы, знаешь, э -э, вот Сейчас я общаюсь с тобой как с другом, да. Завтра я тоже буду общаться с тобой как с другом. Я хотел бы, конечно, больше показать о своей работе, чем я занимаюсь, но, к сожалению, у меня такой возможности нету, да. Поэтому я делаю вот такой небольшой слайд-шоу для тебя, чтобы ты понимал, да, как бы что такое вообще КПА, да, что, что, что значит быть киповцем, да, как бы, вот, и, как бы, многие, может быть, заинтересованы, да, в этом, в этой профессии, да, и как человек, занимающийся, там, электроэнергией, да, связанной с играми, конечно же, это интерес, ребята, да, это один из интерес, можно, можно, можно так сказать, что э, когда-то вот, э, я говорил, да, также я занимался и брейкдансом, да, и, конечно же, э, вот этот маленький мультикомплектный ролик, да, я тоже сам сделал специально для тебя, чтобы ты посмотрел его и э, нажал, наконец, на колокольчик. Вот, это при... также является призывом э, для канала и для моего расширения аудитории да, какой-то вот. Ты всегда можешь найти меня ВКонтакте а, Я не скрываю своего имени ни Фамилии ничего да как бы Вот Я чисто вот от сердца обращаюсь к тебе да, как бы. Будь с нами И Спасибо тебе за просмотры и лайк Всё. а на этом у меня все спасибо друзья я сегодня э, работаю к сожалению сегодня я записываю этот ролик пораньше немножко он выйдет 25 числа так как э, в этот день я буду работать и заниматься своим любимым делом да, как бы. это наладка оборудования и всего прочего да как бы вот, и также э, Посмотрите, да, на, на стихах.ру Сейчас э, э, Меня читает 777 человек Это очень приятно для меня э, Как бы я Продолжал писать, наверное, до 35 лет э, Сейчас мне 34, ну, почти 35 Вот, и... На этом все, друзья, спасибо большое, я буду рад, если ты именно подпишешься на канал и будешь всегда со мной. Все, пока.